Несколько подписчиц задали схожий вопрос касательно имени данного отрождения. Стоит ли что-то делать с тем, если есть стойкое ощущение, что имя данного отрождения родителями не твое? Люди, которые рождаются, они согласно закону кармы попадают в условия, соответствующие их вибрациям и соответствующие тому, что нужно в этой жизни для того, чтобы они испытали, отработали и возвысились. К сожалению, об этом мало кто помнит или знает. Рождение ребенка – это праздник в семье. Кстати, не для всех. Бывает и такое. И, соответственно, родители пытаются для своего любимого, как говорится, малыша дать ему самое хорошее имя. И начинают называть его в честь кого-то, не дай Бог, в честь чего-то. Мы знаем очень много смешных случаев, когда… Появился первый трактор, и очень было, в общем-то, популярным да, имя: тракторина или трактор, или серпантин, или авангард. Сентябрь, октябрь, ноябрь, февраль. Но это, конечно, смешно, потому что за этим нет сути, нет сущности. Поэтому здесь очень важно понимать, какую ответственность накладываете вы на себя, когда вы даете имя. Имя должен давать человек, который обладает связью в духе, находящийся на Руси, ну или в других, допустим, каких-то странах, культурах, да. Чтобы дать ребенку имя, обращались к правицам, обращались к святым, обращались к мастерам. Они давали имена, потому что они видели суть. Они видели суть этого ребенка, они видели его душу, они видели его карму или вычисляли каким-то образом астрологически и тогда давали такое имя, которое будет компенсировать еще многие вещи. А если вы назвали в честь своего соседа, то карма этого соседа на ребенке обязательно скажется. У ребенка жизнь может пойти так, какая была у этого человека. А кому это нужно? Он не проживает свою, частично. Потому что имя – это вибрация, человека называют по имени. Даже если не называют, как правило, даже этого не происходит. Представьте себе, человека зовут Александр, а его всю жизнь зовут Сашкой. Это совершенно другое имя, другие вибрации. Каждая буква имеет соответствие с планетарной системой. Когда ребенку дают имя, каждая буква вибрирует в этом имени. Если вы уже дали имя какое-то, которое вы не знаете, и вы не понимаете, что за этим стоит, и вы их хотя бы так называете. А то уменьшительно ласкательно и непонятно вообще, как зовут этого человека. Три-четыре каких-то псевдонима образуются, еще хуже название. И как у этого ребенка жизнь складывается? Никак. Это тоже карма. Но если родители более-менее осмысленно подходят к этому вопросу, они должны обратиться к людям, которые знают, как это сделать, без личного эго. Имя – это энергия. Имя это вибрации, имя это то, что дается как планетарное излучение. Имя может отменить планетарное излучение, поэтому даются духовные имена. Когда у человека есть проблемы, меняют имя. На Кавказе это принято, достаточно часто ребенок болеет, болеет, болеет, карма тяжелая, он пришел с этим, ему меняют имя. Говорят, что имя не подходит, не только это, не подходит вообще воплощение, но ему меняют имя, потихонечку он выправляется. А Он поднимается над этим. Поэтому есть духовные имена, которые закрывают печать, запечатывают, образно говоря. Эти духовные имена дают новый род энергии, если мастер посвящение дал. Поэтому когда мы даем инициацию в крие, мы даем мантру и имя. Помимо духовного аспекта передачи энергии, который называется шактипат. То мы этим женщинам или людям, которые жалуются на свою фамилию и имя, прежде всего нужно понять, что это родовая карма. Второй момент. Если они чувствуют, что надо что-то с этим делать, то в первую очередь не с этим делать надо, а со своим отношением к самим себе и к жизни. Им надо регулярно практиковать духовную садхану, дисциплину, для того чтобы подняться над этим. В конечном итоге у атмана нет имени, мы его просто называем атман. Как можно Богу дать какое-то имя? У Бога есть миллионы имен, и все это, если Он один. Но реально имени нет у Него, потому что Он есть все во всем. Как не назови это Он. Человек, который поднимается над своими вибрациями, становится гораздо выше, ему вынужденно придется менять имя. Потому что духовное имя — это сан или уровень. Сатья, саи, баба. Все думают, что это имя, но ну, многие, кто не знает. Они говорят, ну его же саи зовут. Но сатья – это истина, саи – это мать-отец, это баба – это отец. Саи вообще расшифровывается как служение, сохранение, как шива, как ай – мать. То есть это очень емкое нечто в виде энергии, в виде возможностей. Это некая формула даже, если хотите. Поэтому здесь, конечно же, родители несут ответственность. Что с этим делать? Нужно заняться духовной практикой, это все выправится, и если у них появится возможность кармическая или необходимость, они встретят мастера, который даст им духовное имя. И очень важный момент. Фамилия иногда важнее, чем имя. Потому что фамилия определяет родовую карму и уровень сознания. Это очень важный момент. Имя, конечно, тоже важно. Но фамилия немаловажный, а может быть даже в большей степени важный аспект, через который можно понять уровень сознания человека. Не просто так все происходит, это очень-очень все закономерно. Эта случайная закономерность она настолько не случайна, что поэтому же говорят его величество случай. Причинно-следственная связь существует, ты родился в этой семье, ты родился в этом роду, для чего, почему, зачем, почему именно такого числа, почему именно так все произошло. Это все предопределяется заранее и душа посылается в тот момент, когда она должна быть послана. Что интересно, люди здесь на земле, которые зачинают детей, они об этом знать не знают, но именно так все происходит, что возможности открываются. Некоторые говорят, так что, все роботизировано, прописано, как-то матрица все работает. Да, матрица работает, но в этой безграничной, постоянно всегда новой вот этой матрице, да, есть огромное количество вариантов развития событий, и они также вписываются в эту карму. Вишвакарма, который является вселенским проектировщиком, он очень все четко продумал. Но если вы хотите выйти за пределы этого и быть абсолютно творческим, тогда надо меняя вибрации, пробуждая эти вибрации в себе, пробуждая клетки вибрационно, подняться над этим и выйти за пределы этого, не будучи зависимым, а став свободным, тогда вам имя не нужно. А, мастер, таким образом можно, ну, так скажем, резюмировать данный вопрос, что имя дается при рождении, если мы говорим об осознанном да, каком-то именовании допустим, каким-то высоким мастером, это дается как компенсация каких-то определенных кармических э, моментов, если мы говорим именно об осознанном моменте. Но впоследствии жизни лучше заниматься духовной практикой, нежели перемены этих именов в поисках того, которое тебе нужно. Но все, что ты сейчас сказал, оно, конечно же, именно так, но несколько по-другому позволь откорректировать этот момент. Имя, согласно законам кармы, попадает человеку. То есть люди не знают, почему они называют своего ребенка э, революцию, допустим, да, им кажется, что революция это очень классно, и вот давайте назовем наших девочек близняших Рев, Рева и Люция, допустим, да, и получается революция вместе. А какая революция в их жизни будет? Родители об этом не знают. но так было модно, вот. Но это карма ребенка. Он попадает в эти условия, он попадает в эту семью с этим сознанием в этот период и все такое. Если мы говорим о том, что имя человека, который носит, является земным именем это правильно, оно является кармически данным это правильно. И это имя дано по той причине, что человеку нужно эти вибрации получить. То есть имя несет определенные вибрации, потому что связь с планетарными уровнями существует. Но если человек вырастает до зрелого самоосознавания да, какого-то доходит, он говорит, «я не хочу это имя, мне не нравится». Он начинает чувствовать. Почему? Потому что его вибрации меняются, и он пережил уже свое имя, и он тогда ищет способы «мне бы хотелось изменить». Почему? Потому что его другое имя заинтересовало только по той причине, что ему хочется новую жизнь, ему хочется изменить свою жизнь. Поэтому он меняет свое имя, и с этим отчасти меняется жизнь. Если он не поменяет имя, но захочет изменить жизнь, жизнь также поменяется. Но имя просто его вдохновляет новое, поэтому все хотят хорошие имена, все хотят прекрасные имена, духовные имена. Поэтому он приходит к, допустим, пайлот Бабаджи и говорит «Бабаджи, дайте мне посвящение, дайте мне духовное имя, я хочу, чтобы моя жизнь изменилась». Пилот Баба, обладая, допустим, достаточно мощной духовной силой, может вложить в это имя энергию и действительно это имя будет работать в направлении помощи человеку. Так поступают все учителя. Которые дают инициацию. Гуру так называемый, да. Где дается мантра, э, техники, может быть, отчасти, и новое имя. Это дает человеку возможности определенные. Это таинство, это сакральность. Но человек, которого нет возможности, как ему кажется, встретиться с мастером, может сам себе создать новое имя, либо новую жизнь через намерение. Поэтому да. В этом смысле ты прав, духовная практика нужна, но есть же ведь люди, которые просто меняют имя, они mm -hmm. не занимаются духовной практикой, но это меняет их жизнь частично. То есть, грубо говоря, если мы сами себе меняем имя, условно говоря, без мастера, мы просто должны туда вложить именно то, то намерение, с какой целью мы меняем. Это. Ту силу намерения, совершенно верно. Если у человека тяжелая карма, то возьмет он себе новое имя, мало что изменится. Но если это имя даст мастер, он даст такой посыл энергии, что эта тяжелая карма будет выправлена. Вот о чем речь. Ну, да, и теперь я понял, суть не в имени и даже вибрации больше, а суть той энергии, которая вкладывается в это имя. Да, да. Спасибо большое за Всех благ вам.